Да. Yeah. Так. Короче, я попробую рассказать, что было. Ты мне рассказывай лучше, а показывай. Ну, я буду и рассказывать, и показывать. Окей. Okay. Так. В общем, ты знаешь такой интерфейс? Это то, где сейчас ты... Ну, есть пользовательский интерфейс, а есть ä, интерфейс для взаимодействия между программами или внутриадные программы между объектами. Mm -hmm. Вот, то есть интерфейс это не нечто, что позволяет взаимодействовать. То есть, в общем-то, и для пользовательского интерфейса, то есть графическая оболочка. Ну, я не поняла, институт. линки это в смысле, ты будешь ссылки делать или как, или? Да? Ну так. Сами по себе линки это вот в данном случае это вот эта вот структура связи. То есть нечто, у чего есть начало и конец. Mm -hmm. вот. а, интерфейс ILink позволяет взаимодействовать, как здесь написано, с хранилищем взаимосвязи или связи. Вот. То есть, грубо говоря, с множеством этих связей. Вот И вот предыдущий интерфейс, я сейчас верну вот эту функцию. <связываю> вот все, что зеленый, это комментарии типа на Я поняла. Вот Знаешь, что такое комментарий. Короче, есть из э -э чего этот интерфейс состоял раньше. Есть а некоторые нет. константы, которые позволяют описать... Некоторые базовые термины, например, «продолжение», «остановка», «пропуск» или, например, «отсутствие связи», любой, «любая связь», «ссылку на саму себя», то есть «сама связь» вот, и так далее. Это, это позволяет, скажем так, описать некоторый минимальный язык, которым да, на котором можно общаться с, этой, с этим интерфейсом. Вот. И дальше здесь вот, есть регионы. У меня в принципе вот, константы. Дальше есть операция чтения. Есть mm -hmm. операция записи. Вот. Есть как бы один основной метод. Это each. То есть ему передается некоторое набор ограничений то есть там можно например в случае с двойными связями можно сказать что нам подходит здесь аэлист это по сути список или массив вот и в этом списке можно сказать например чем. вот Например, можно сказать, что нам, нас интересует любой адрес, э, любое начало и любой конец. Вот. Если такой список передать сюда э, в ограничение. Да? То есть, по сути, это ограничение без ограничения. Э, вот. То есть, э, таким образом получится, что вот эта функция обработчик э, будет выполнена для каждой связи, которая вообще есть в хранилище. То есть буквально все связи будут вот Если, например, сюда установить ограничение что, например, нас интересуют только связи, которые начинаются в связи с номером 2, то, соответственно, мы получим все эти все связи, которые не нее ссылаются. И именно таким образом, что начинается с нее. То есть, а, есть другой вариант, например, заканчиваются. Смотри, если ставить n n, тогда обработчик по факту не нужен. Ну, он нужен, потому что это единственный способ получить структуру связи. Здесь тоже видишь массив, туда будут приходить такие вещи, как, например, а э почему он единственный? Нет других путей? Нет, можно, конечно, было вер... э э э сформировать список. Вот, но обработчик позволяет э, на каждом, то есть после получения каждой связи принять решение. Нам этого достаточно, э, грубо говоря, продолжать или останавливаться. И, соответственно, если мы э, хотим получить только первые 10 связей, то нам совершенно не обязательно э, получать и весь список. Вот. И как бы это некоторый способ ограничить э, или остановить в случае чего проход по связи. Вот. В результате вот сюда обработчик э, это функция, которая принимает э, массив вот этих вот связей, по сути и адресов или идентификаторов и возвращает значение BOW в данном случае, то есть это более а является. чем является T-Link? T-Link может являться все что угодно, но обычно им является вот, uh, реализация линсов, да, то есть uh, для такой структуры данных, как UAnsigned, uh, да, то есть Unsigned in Integer. 64. То есть это целые э, беззнаковые, то есть э, возможно только числа от нуля и далее. Вот целые беззнаковые. Интересно, как будет например. Ну да, вот. То есть целые без э, что, Да. Вот. Если у нас 64 бита используется под целое число, то, возможно, такие варианты. Либо это беззнаковое число 50 0 до вот этого вот. Я даже не знаю, как это число прочитать, потому что а, оно очень, очень, очень большое. Вот. Либо если оно будет знаковое, то мы жертвуем 1 бит на обозначение mm. знака. Но э, тем самым мы как бы получили, что от половина чисел э, до нуля и половина после. 18 тысяч миллиардов, короче. 18, тут не миллиарды, вот 10 миллионов, вот миллиарды, а дальше... 18 еще... миллионов миллиардов. Ну да. Ну, это можно и так сказать. Получится, вот. когда не знаешь, какое дальше число... Вот, вернемся. И по сути здесь может быть любое, то есть все, что угодно, что обозначает идентификатор. Вот, в принципе, uh -huh. это может быть не только число, именно 4 битны или там, может быть 8 битны, ну, в общем, любого размера. Поэтому заранее не определяется, что это. Плюс можно сделать свою структуру данных, которая как-то обозначает адрес. Связи. Вот. Дальше. Есть еще вот такой вот, скажем так, ускоренный способ. Бывает, нам не нужно знать, то есть не нужно получать каждую связь, то есть ее адрес и ее начало и конец. То вот есть здесь вот, вот в этом списке обработчик каждый раз получает три числа или три адреса. Бывает, тоже опять же, указываем ограничения. Но мы хотим получить количество, попадая связей, связи, подходящих под это ограничение. Вот. Здесь оно возвращает T-Link, то есть адрес связи в данном случае может... То есть им же можно обозначать и количество. Связи. Потому что минимальное это будет как раз 0, максимальное в принципе оно и... Ну, в общем... А, очень можно подходит вот да. ну, ты говоришь про какое-то хранилище хранилище а что это хранилище, что-то такое а, ну по факту это файл на жестком диске но хранилище может быть не обязательно файл то есть здесь э, есть memory да э, библиотека который взял и в принципе э, В принципе, в хранилище может быть и оперативная память. То есть, может быть, вот вариант реализации этого интерфейса, а для оперативной памяти, а есть реализация того же интерфейса для э, памяти виртуальной, уже привязанной к файлам э, жесткой mm -hmm. Вот, То есть, в принципе, это может быть хранилище. Где оно хранится, можно по-разному определять. Вот, например, еще вариант временного файла, то есть после того, как... Есть вероятность того, что а, это хранилище, например, не целиком обработается или проверится, не знаю, как-то так, короче. В смысле не целиком? Ну, в смысле, смотри, у тебя шла обработка any, any, any или any2any. Ну, да. а есть ли случаи, в котором не обработаются все файлы? То mm, есть не есть файл или все хранилище? Да. А -а -а. Да, в принципе, есть такое, что, что хранилище. Ну, в теории, конечно, может произойти такое, но только если что-то произошло не так. Например, произошло, произошла ситуация, что, например, кончилась оперативная память. Или еще что-то. По идее, алгоритм написан таким образом, что вероятность этого примерно меньше одного процента. Вот. То есть, грубо говоря, это почти невозможно. Mm -hmm. То есть и метод H, то есть каждая связь, да, и метод count, они все обрабатывают целиком хранилище. Но, конечно, если речь идет о, о подсчете, например, да, там есть некоторые хитрости, которые, скажем так, используются некоторые хитрости, которые позволяют это очень быстро делать, то есть очень быстро подсчитывать, вот, то есть это выполнить очень быстро. И самая медленная операция, которая в принципе возможно, это передать отсюда ограничение без ограничения да, и получить каждую связь. То есть для этого действительно придется прочитать весь файл э, или в, ну, как бы, э -э есть этот механизм, называется memory mapping files. Он позволяет э -э обращаться, обращаться к э -э файлу э -э через оперативную память. То есть, если у нас не происходит записи, то, может, и у нас достаточно оперативной памяти у компьютера, то обычно весь этот файл будет в оперативке, загруженный уже. Вот. То есть, э -э грубо говоря... Это тоже достаточно быстрая операция, если у нас в самом хранилище связи мало. Но чем больше у нас связей будет, тем медленнее она будет выполнять. Вот. Интересно. Как долго ты приходила к такому алгоритму, и как много еще ошибок и багов тебе встретиться на пути? Ну, да, время, конечно, это... много. Да. А, да продолжим вот и дальше есть методы записи вот. угу. есть создание буквально оно что делает оно создает если у нас хранилище пустое вот то оно вернет нам допустим единичку то есть это первая связь но структура ее будет вот такая вот там будет Первая. То есть э, адрес у нее будет один, начало, причем начало в, в данном случае будет 0 и конец будет 0. Это как бы реализация самая простая. А, то есть если, да. если ничего не менять, то будет она так. Вот, но. Э, то right. есть, получается, если не будет существовать этого файла, то талинг uh, сам создаст этот файл и, uh, и допустим, тебя отправит тот же запрос, который ты ему посылал. Ну, сам, сам файл создается uh, в тот момент, когда мы, Читаем. по сути, uh, создаем объект, который вызывает этот интерфейс. Либо mm -hmm. выполняем любую первую операцию. То есть это, Мне это кажется, же. было бы логичнее, если бы файл создавался при чтении. Ну, при чтении и при записи он у нас создается. То есть, если мы начинаем работу со связями, mm -hmm. она создается, если его не было. А -а -а. если она уже была, она просто открывается. Ладно, давай дальше. Вот. По поводу создания есть еще... Такая штука обычно я э, меняю логику и делаю вот так вот, что э, создающаяся связь, она начинает как бы ссылаться на себя э, дважды. То есть на себя начинается, на себя заканчивается. Вот. Но как бы возможны два варианта. То есть это будет настраиваться. Как раз это сейчас я делаю версию, которая позволяет менять эту логику. Вот. Дальше, когда у нас уже есть какая-то связь, мы можем обновить ее. Вот. Для этого опять же используется ограничение, но используется, например, уже несколько иначе, чем это было здесь вот, в этом каком-нибудь проходе посвятил. Хотя и, и там тоже можно так сделать. Например, у нас была связь 1, и мы захотели ее минус вот таким вот образом. То есть поставить ее в начало 4. То есть ссылку на четвертую связь и ссылку на, на пятую связь в качестве конца. Тогда... То есть это по факту обновление это... данного файла. Ну, скажу, обновление конкретной связи. У нас один файл, одно хранилище связи содержит множество связей, то есть не одно, Слушай, а, а вот по факту, смотри, он создает файл, ну, то есть, допустим, он читает его, создает файл, а, а обновляет или как это сказать. Но возможно ли самому человеку изменить то, что уже дано? То есть, сам. Ну, вот эти вот методы для записи, они как раз для этого и сделаны. Да? То есть, допустим, если мы открыли уже существующее хранилище, в нем, например, 10 тысяч связи уже есть. Да? Когда мы создаем, то есть выполняем метод create еще раз, то здесь будет не единичка, да, а, например, там, 10000, 1. Вот. И, соответственно, здесь уже, как бы, мы можем а, менять а, любую связь, как последнюю созданную, да, если, конечно, мы ее создавали, так это какую нибудь например, 53, если она уже была. Вот. Если, соответственно, файл пустой, то, как бы, э, ты эти методы, как раз и управляем содержанием. Но управление на уровне каждой конкретной связи. В целом ограничение на то, сколько связи может быть, оно, в общем-то, зависит опять же от размера. То есть от размера адреса связи. То есть в случае 6-4 бит, 6, 6, -бит. Говоря, чем, в больше, я... чем больше. Чем больше тем ну, что, тем. Чем больше.. Тем больше размер вот этого числа, которое адрес обозначает, mm -hmm. тем больше можно хранить связи. То есть Вот это вот максимальное количество связей, в принципе, которое может храниться в хранилище с 64-битными адресами. Вот. Если адреса сделать больше, например, 128-битные, то количество увеличивается. И вот. какой же максимум? Максимальный максимум? но его в принципе не существует это зависит от того сколько у нас есть физические на что способны наши жесткие детские Ну но вот. а если допустим сделать что-то типа сервера ну, же... вот. если сделать что-то типа сервера то ограничение в принципе опять же его, им надо исходить из того э но опять же будет такая же штука, как и с интернетом. Ну да, в общем. Давайте изобретем колесо и создадим свой интернет. Можно и так это рассмотреть. Вопрос в чем? Что если у нас есть сервер, даже вот этого числа может быть слишком много. Я где-то делал табличку, сейчас я вам покажу. Mm -hmm. Так. Вот, да. Называется размер всего этого. Ну, вот, например, 64-битные адреса на 64-битной архитектуре процессора. То есть у нас процессоры сейчас 64-битные. Очень быстро работают 64-битными числами. Но, грубо говоря, с 28 бит не будут уже раза в 2 месяца работать. Mm -hmm. То есть операции с ними. Поэтому а, тут есть вот что. Так, вот у нас есть 64 бита, да. И, в принципе, из-за того, что каждая связь, а, например, двойные связи с индексом, да, одна связь, вот, здесь количество связи да, 1 на да, 64 байта занимает. и uh -huh. так как э, адресация жесткого диска тоже происходит э, с помощью чисел э, 64 битных например да мы не сможем не э, там адресация идет по байтово вот то есть каждый из 44 бит э, байтов она э, имеет, имеет конкретный адрес на жестком и получится, что за счет этого есть вот пишут вот черное пространство. Мы физически ограничены этими же 64 битами, и у нас получится, что мы получим не вот это число угу. количество максимальной связи, а вот это, то есть это у нас сколько? Ну 281 тысяча. Короче, то что пока мы ограничены 64 битами, ну но... Число то, что должно быть, оно не это получится по какой-то по какой, по ну, какой причине. И, ну, из-за ограничения процессора, потому что он э, для адресации э, мест на самом жестком диске, и вообще в оперативной памяти, использует адресацию э, кусочков по одному байту а не целиком, как у меня э, один адрес, это одна связь. То есть, грубо говоря, в 64 раза меньше эти возможности. То есть, это по сути, вот это есть число, оно должно получиться. Сейчас попробуем. Так. То есть, если вот это число, грубо говоря, на 64, 64 разделить, то, наверное, так и получится. Если, конечно, вообще... Так, можно вот, может, да, есть, на 64. Но, ну, получается число больше. То есть по факту из-за самого ограничения, ограничения в 64 бит э, мы не можем создать вон ту вон число, да? Мы можем вот столько байт сделать, но связи не можем, потому что каждая связь это 64 байта. Но может, возможно, как-то это изменить? Судя потому, что я знаю о текущих процессорах. Судя потому, что я знаю, судя потому, что я знаю. Но, а сегодня, а, потому, что ты пытаешься приложить и как бы пытаешься изучить, тут уже совершенно другое. Как бы идея в чем, что, наверное, нет, даже если делить на блоки, то современный процес расчетный вот больше не выйдут. То есть это будет предел все-таки. знаешь, это, это, это теперь в инженерии попадаемся. Ну, грубо говоря, если 128 бит сделать процессор, то да, можно будет. То есть, да, нужно создавать уже процессоры. Вот. Mm -hmm, да. И э, смотри, вот здесь вот, например. Э, Смотрю. Да. да, вот тут вот у нас... что-то несколько сам закупался, тут цвета, цвета не пытался помечать. Вот это у нас 2 миллиона байт то есть это 2 мегабайта а эти типа помещения короче короче вот это количество связи то есть как у нас это тысяча миллионов миллиардов одна тысяча миллиардов грубо говоря связи может поместиться в одном терабайте жесткого битка ну на тысячу. На тысяча девять миллиардов. А, да. <форщиков> это это по месяцу в одном э терабайте оператив соответственно. я ну, смотрю, у тебя четыре числа видишь: сто тридцать семь, двести одна тысяча девяносто миллиардов. <сёк> это все по месяцу на одном терабайте, то есть. Это как это от минимума до максимума типа или что? Ну, здесь имеется в виду, что у нас если действие 1 терабайт оперативки, то вот это вот, то есть это как бы меньше, чем терабайт, а вот это вот ровно терабайт. То есть, грубо говоря, вот здесь, например, почему фиолетовый, да? Если у нас есть 1 терабайт оперативки то вот это все туда поместится. Но грубо говоря, я не помню, почему я так цвета делал. Но типа, да, если у нас есть какой-то вот объем, то вот это вот количество связи у нас там поместится. Прости, повтори, просто мне эту дверь немного понравится. Uh -huh. uh -huh. Ну. Смотри, вот цвета, я выбрал как, что если у нас есть объем оперативки или жесткого диска в да, 1 гигабайт, то вот это вот все, оно туда поместится. И, соответственно, то же самое. То есть, как бы оно всегда целиком все варианты. Самая да. А один... То есть получается, что тысячи миллиардов это максимум, который помещается в 1 терабайт. Да, это самый максимум, который может поместить. А самый минимум это там сверх. 64. 64. Ага, интересно. Ну, соответственно, здесь уже два, в два раза больше. Это 2 терабайта, 4, 8, ну. Вот 281 меня... терабайт. То есть у меня где-то. Ну да, 281 терабайт я таких видов еще не видел. Поэтому пока этого. За глазах у Пока. Вот, ну, грубо говоря, в случае вот как раз сервера, то есть кластера серверов, когда у нас много-много а, серверов. Ну, да. Пополни, пожалуйста, когда транзистор изобрели. Транзистор. Да. Тысяча восемьдесят какой-то, да? 1948. девятьсот сорок где куда ты можешь дел двадцать восьмой где двадцать восемь ну вон, видишь первые патенты на принцип работы полевых транзисторов были зарегистрированы в Германии в 1928. да но потом только действующие а, то сорок седьмой уже сделали да. То есть Но они сначала очень. его придумали, а потом долго думали, как живозбияться. Ну да, двадцать лет думали. Вот. Теперь мгновенно для меня все проекты какие-то стали недостижимые. В общем, сейчас прошло 68 лет примерно с того момента, как первый транзистор появился. Вот, шестьдесят лет, то есть понимаешь, насколько он близкий к тому времени? То есть, предполагаешь, насколько скоро могут изобрести как раз-таки те процессоры, которые выдерживают нужную нам массу памяти, можно так сказать. Ну, я надеюсь, что вот прям столько связи прям не сильно понадобится. В крайнем случае у нас всегда есть возможность Я а -а -а -а. разделить... реально думаю, что информации так мало. Покушай, ты сначала схватился, блядь. Я думаю, что... Я не знаю, сколько информации нужно, но если ее делить на какие-нибудь составляющие, то есть, например, информацию на одном языке хранить в одном хранилище, информацию на другом в другом и так далее... Вот. То есть, Иными, слова, словами, и, и, иными словами, э, можно это делить на кусочки. То есть, э, если у нас есть система с э, 281 терабайтом, то, соответственно, если у нас будет их две то они независимо смогут ну, то есть работать независимо. Вот, то есть это уже железно решается. По-моему, у меня слишком странный вопрос. Ну, да нет, нормально. Вот. если 32 бита используют только уже меньше связи ну да, куда меньше но там и память тоже так не сильно вот а если у нас 30 битный процессор то там вообще четырьмя -ми миллиардами связи все и ограничится в любом случае слушай а вот на википедии сколько статей Википедия. Так. Ну, Вот, пять миллионов. Это... А это миллиарды. <связывая> Мне кажется, 32 хватит. Мне кажется, даже теперь 64 это как раз то, что надо для данного этапа развития людей. Ну, грубо говоря, википедия, я думаю, можно будет, ну, может быть, вот сюда не влезет, если каждый символ еще запихивает. Ну, как бы статья, она же не... же еще я нужно знаю. Вот, но вот сюда, хотя бы, я не знаю, терабайт или два, она точно должно влезть. Ну да. Вот. То есть в белом помечено то, что пока что не, невозможно реализовать? Э -э нет, я просто дальше размечать не стал. Потому что такой же трех Ну, грубо говоря, один терабайт э, жесткий диск. Еще есть большая вероятность, что у многих людей будет. То есть они сейчас ну, недорого да. стоят. Но дальше там 2, 3, 4. Уже как бы редкость стоит. Ну да, ясно. Вот. Давай продолжим по коду бежать. Так. Вот. Ну и, соответственно, порой, кроме удаления есть, то есть, если обновление уже, вперед, уже есть удаление. Тут оно ничего не возвращает. Вот. Но, по сути, если ему дать какой-нибудь номер, да, например, первая связь, то он удалит. Либо только ее саму, либо, опять же, если настроена логика, то удалит еще и все те связи, которые оставались на эту связь. Чтобы не получалось такое, что у нас есть есть нечто, которое ссылается на что-то, что лучше что уже не существует. Вот. В принципе, все. Ага. И то я подустала. Вот. По факту вот этих всех операций более чем достаточно для вообще всего что угодно. Как mm -hmm. бы это странно не казалось, но. Ну да. Это не странно, более того. Это действительно так. Вот, и, а. тут, и тут у меня возникла идея попробовать другой, другую концепцию сделать одну единую функцию, которая объединяет в себе вот эту, вот это вот, вот это вот и вот эту. То есть вот эти четыре функции. Угу. Ну, так, там у нас получается писанина, э, обновление, удаление и чё там уж? H. И что-то проход последний. Вот. И выглядит она вот так вот. То есть триггер. спровоцировать или, в общем, выполнить трансформацию, грубо говоря. Мы некоторые ограничения, которые мы задали, трансформируем в другое. Скажем так, ограничение. То есть мы можем поменять все связи базе данных на одну конкретную связь. А можем а некоторые... А как с помощью трейдера ты как бы задал алгоритм, так сказать? Ну да, я задаю сразу алгоритм изменения. То есть, что я хочу поменять? Вот. Причем, если здесь указать, например, что ограничение это... Сейчас, сейчас покажу. Если у нас ограничение такое вот, то есть мы обновляем нулевую связь по сути обозначающий пустоту на Пошли. на нечто ой блин забыла а что если рестрахшн а, вот сюда... у а, тебя как получается вводится самим пользователем или разработчиком ну как бы а... Есть несколько вариантов, как это сделать. Это просто аргумент функции. Да? Этот аргумент функции его может как разработчик вручную вбить, э, так и создать пользовательский интерфейс для пользователя, в котором он может это указать графически. И тем самым это значение передать сюда. Можно и не графически, можно можно как угодно. Письменно. Да? да. Вот. Потому что... Графически до сих пор, по-моему, не распознают прям все-все. Так вот, к чему я клоню? А, можно рестракшн изменить по факту ссылкой на определенный объект? Рестракшн, да. ну, можно. Но тогда не получится создать этот объект. То есть, все-таки. Но почему же не, не получится? Тогда надо. короче, для того, чтобы описать объект, то есть у меня в данном случае хранилище связи, кроме связи, никаких объектов не существует, все связи. Вот, поэтому Смотрим. требуется, чтобы, например, что-то создать. Да. Вот, например, у нас была пустота, да. Мы хотим ее рестрикшеном, выбираем, грубо говоря, пустоту и меняем ее на, э, Но, смотри, три, три допустим, на себя. Таким образом создается Допустим, что мы создали массив. Ну, то есть у нас вместо рестрикшена массив. Мы можем его просто... Что у тебя уж там? Э, обработать. То есть... Э, прочитать получается и в крайнем случае если его нету то надо просто обновить этот массив и тогда получается что действие сокращается с 4 до 3. насколько я правильно понимаю короче смотри Открой, я не знаю, какой-нибудь графический редактор или ваннот, я не знаю. Нарисуй кружочек. Заполненный кружочек. Это будет массив. Чего? Кружочек? Заполненный такой. Ну, зарисуй его, закрась. Типа это массив, который у нас есть, это рестракшн. Получается, так. что нам надо его... А, что сделать с ним, с Restriction нашим? Перечисляя функции. Не знаю, как то так. Я просто не помню, Ич что значит. Все время забываю. Ич означает пройти по связям, которые соответствуют этому ограничению. А -а -а. То есть мы смотрим, мы рассматриваем массив, есть ли в нем то, что нам нужно. То есть мы, у нас есть массивы, мы должны их рассмотреть. Все, все, все, все, все несколько наоборот. Мы используя вот этот массив, смотрим на все храни, хранилище, не на какого-то квадратика. Смотрим, ага. есть ли оно в каждом, в каждой связи в этом. То есть а получается, если в массиве двойка, то он в хранилище ищет эту двойку. Да. Тогда нам, если нет двойки, надо причитать эту двойку, допустим, ну или Если нет двойки. Если нет двойки, прочитайте сам этот массив, то есть он читает, находит ну, в, любом в хранилище. Случае читает. Если mm -hmm. не находит в хранилище, то он создает этот массив как объект, то есть. Его как файл да, но вещи. это не всегда ситуация, которая может Уфа. хотеть разработчик. То есть мы хотим, бывает ситуация, что у нас ограничение, например, два, да, и дальше как бы не обозначены. То есть, ну, угу. звездочками пишу, что типа любой. Иксы, вот. да. Ну, звездочки. Отлично. Ну ладно, пускай звездочки. Вот. Грубо говоря... Нам нужна просто связь, которая с адресом 2. Но у нас в прям всего одна связь. Да? Это одна, одна. И все. И дальше ничего нету. Вот. В этой ситуации мы э, хотим, чтобы эта штука нам, грубо говоря. Ну, в этом а... случае мы как раз обновляем массив на вот эту единичку. Чего? А, короче, это сложно, очень сложно объяснить. Вот этот массив да? да, тот массив, который у нас а уже это, есть. А зачем мы его обновляем, если, грубо говоря, restriction или ограничение, это вопрос. Да, нас спросили, двойка есть? Вот. Мы либо отвечаем да, да, вот, либо нет. То есть, если да, да. то у нас он нам возвращает что там двойка например один и три ну, а, вот если нет то просто мы а, как бы это у нас как бы нет нет не обязательно создавать а, сейчас логика ну, я подразумеваю что она будет работать так что а, просто не выполнится обработчик то есть ага, если... ну тогда она должна прислать на ну что-то такого то есть не найдено то есть опять же все равно обновление идет, хоть таб стол сбить. Обновление чего? Насиба. Нет, обновлять его не нужно. А к чего его не нужно обновлять? Это вопрос. Вот, вот вопрос, когда он пришел. А за... почему вопрос, а нельзя вопрос нельзя заменить ответом? Есть же риторические вопросы, не не слышу. No. На них изначально существует ответ. То есть, допустим, он изначально да. Ну, то есть, изначально, но он нашел да. Получается, что он уже риторический. И тогда можно просто этот вопрос заменить сразу ответом. Мы же не будем... То есть, мы написали вопрос, то есть он нам уже нафиг не нужен. Ну, как бы... Как бы, в любом случае здесь есть некоторый способ получить ответ. Вот. Но заменять для этого вопрос, его ну, Так а зачем тебе этот вопрос нужен, когда ты хочешь получить на него ответ? То есть ты его помнишь, этот вопрос. Так на кой черт он нужен пользователь? Он, он не пользователь нужен, он, он нужен, один да? раз вот этот вот вопрос, он передается во внутрь функции чтобы она вообще понимала, что ей нужно искать. И все. Она только, только для этого. И э, дальше не предусматривается, что сам вопрос меняется из-за этого. Предусматривается, что можно, э, то, что сработает обработчик на каждый подошедший под ограничения средств. Вот. И, грубо говоря, самому пользователю, если мне этот вопрос уже больше не нужен, он может его действительно выкинуть, там еще что-то сделать. Думается, мне надо это переработать. Mm. И понять. Что я не знаю? Ну, вроде я понимаю, то, что это. Получается будет действовать как стандартные условия, но блин, ты пытаешься найти что-то нестандартное, но при этом пишешь что-то стандартное. Аплодирую вам, что? пытаюсь найти что-то нестандартное, но при этом пишешь. Но, пишешь смотри, ты этот проект подразумеваешь по чем-то уникально, насколько я поняла, верно? Но, скажем так, уникальный подход, например, да, где структура данных, да -да. которая используется, она не, не, не так популярна, как могла быть. скажем так, вообще почти не популярна. Но тем не менее существует рэк, который использует именно не такую структуру данных. Ой, не знаешь, мне вот прям резко так захотелось сразу что-нибудь тоже пописать. Ну, что грубо, грубо, грубо говоря, э, не, не, тут вопрос в чем? Что пыта, я пытаюсь сделать что-то новое, но чтобы его сделать новым, я его составляю из кусочков старого. И, грубо говоря, от этого не уйти. Э, то есть. Э... Грубо говоря, ты создаешь что-то поддержанное, ну, то есть что-то из поддержанного новое. Это как.. О, Господи. Ну, да, но, но, но у битов, у байтов, у них нет ни запаха, ни, ни текстуры, которые хоть как-то бы показывают, что они поддерживают, грубо То есть это не совсем применимо к информатике в данном случае. Потому что тут бит байты и прочие вещи где они находятся какой короче вот итоге получается что все это всего лишь токи электричество положительные и отрицательные ну да или отсутствие только да. могут у нас электричество человек чтобы не имело половине информации которая не перенесена на бумажный вариант чего-чего Короче говоря, сейчас поясню. А, не существует в мире электричество, но существует компьютер. Вот если бы сейчас, например, резко взяли и вырубили все электростанции в мире, то половина информации, которая была в интернете, в тех же северах, их бы не было, потому что нет электричества. Ну нет, электричество, значит, не, не, не работают роутеры, которые организуются из интернета физически, нельзя достучаться до тех или иных сайтов. То есть э, работать будут только те э, вещи, которые имеют автономное питание. Да? Но, ну, да. но это редкость, и, в общем-то, действительно э, начнется с того, что у тебя в своем же собственном доме не работает роутер или устройство связи. И из-за этого у тебя просто нет интернета вообще, потому что у тебя а что, первый это, узел, через который происходит коммуникация, он уже не работает. Ну и, соответственно, частично посыплю все, все остальные узлы интернета. Может, прижмем уже, я не знаю, просто. Ну, уже 40 минут прошло. Ты хочешь перерыв сделать? Да, можно было бы. Ну, хорошо.